Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Друзья, дня 2-3 где-то я писала видео по майнеру Grizzly Бит. Кто не знает, он дает нам при регистрации бонус 200 USDT плюс 5 USDT за партнера, то есть за реферала. Значит, здесь есть Баунти программа. Вот. Значит, YouTube видео. Если мы переведем. Здесь как бы такого как бы и нет. Чтобы узнать, как обычно в Баунти. Там, например, на YouTube столько-то подписчиков было. Ну и всякое такое. Здесь просто опубликовать и отправить. Далее Facebook. Поделитесь своим положительным опытом работы с платформой. Оцените нас положительно. Ну что-то у меня зависло. Далее Twitter. Также TikTok. И Telegram. Ну и я решила принять участие, войду, пока говорю, в кабинет, в баунти-программе. Я же записала, когда там дня два или три назад, не помню. Думаю, отправлю я видео. Не сразу отправила, когда записала, а на следующий день. Вот, думала, думала, решила я отправить. Вот на бонусные монеты. 200 долларов у меня 98 центов значит я отправила вчера ну ребятки но ну, это халява ну какие могут быть там да деньги с халявны ну, вот, с халявного проекта да я же это все прекрасно понимаю ну, думаю ну, чем черт не шутит ну, это же надо тоже понимать, да, халява. Есть она и в Африке халява. Вот. Я сегодня утром зашла в кабинет. Каково мое удивление? У меня на балансе 10 долларов. Значит. Вот. И начислили они мне. Я пошла вот внизу. Если мы вниз опустимся. Вот наши бонусные как бы монеты. Вот сюда. Отсюда мы будем их выводить. Так? А мне начислили вот на этот баланс. Не бонус. Они начислили бонусом, как бы. Но не сюда, а вот на этот. Ну, ладно. Я, конечно... Была немного шокирована. Я не ожидала. Но я думала, начислю там 50 центов по минималочке, да? Вот. Чего ж тут? Ну, 10 долларов я не ожидала. Ну, ладно. Я, значит, пошла, прописала кошелек. Я же прописывала на бонусные, чтобы выводить. 5 долларов. Я показывала в прошлом видео. Посмотрите. Я прописала вот сюда тоже кошелек. Как прописывать я показывала. Так, мой валет вот здесь прописывала я. Вот. И решила я их вывести. Вот вывод. Видите, 10 долларов. Вот он. Мой. Майнер платит. Значит, есть вероятность того, что нам заплатят и бонусные 5 долларов. Когда мы ну, наберется 5 долларов и по инвестиционным планам, соответственно, майнер платит. Сейчас покажу. Так, мой... Ин... Нет, не сюда. Я нажала. Не сюда я нажала. Вот транзакции. Это вот это бонусные монеты. И здесь идут как бы с бонусом начисления ежедневно. Значит, транзакции. И вот они. Сейчас пока вот. Бонус 10 USDT. Комплект, бонус, баунти. Видим, да? Вот они мне начислили. и Я пошла, я их вывела. И он платит, друзья. Все шикарно. И платит не то, что я там собралась уже ждать. А вывод инстант. То есть мгновенно. Вот они мои монетки. Вот их, их кошелек. Это нижний мой кошелек. ID транзакция. И 9 12 Я вот их вывела благополучно. Так что можете принимать участие в баунти программе. Особенно кто пишет видео. Запишите. Все кратенько расскажите о проекте. О майнере как бы по вкладочкам и потом можете отправить и как бы рассматривается эта баунти программа от 24 часов до 48 ну, до двух дней вот. так что заходите приглашайте партнеров за каждого партнера начисляют 5 долларов на бонусный счет вот на этот счет бонусный и когда будем наберем будем выводить так что есть вероятность то что нам заплатят вот эти бонусные монеты но мне мой пригласитель сказал что вывод без вложений ну я конечно как бы так скептически отнеслась к этому так как понимаю то, что это халява и навряд ли. Хотя, знаете, так надеяться на авось. Вот, в принципе, и все. Заходите, приглашайте, принимайте участие в баунти-программе. Вот. Ну и зарабатывайте, выводите. А почему бы и нет, это очень редко, когда платят. Очень редко. Я никогда не надеюсь. Ну, так это, знаете. Надежда умирает последней. Вот. Так что все шикарно. Все замечательно. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.